Друзья, всем привет! Очередной передний ведущий мост на колею 70 см готов и отправляется в Республику Татарстан, город Альметьевск. Сильно подробно видос не снимал, так как это уже было показано, рассказано на канале несколькими частями. Вот, Так, заснял отдельные моменты, которые посчитал нужным. Кому интересно, смотрите ролик до конца, обязательно оценивайте, пишите комментарии. Переходите на мой канал Дзен, там подписывайтесь, мужики, подписывайтесь, также оставляйте комментарии. Помогите мне его раскачать, за что буду очень вам признателен. Вот, как-то так. Ладно, хара по ля, -ля смотреть. Опять передний ведущий мост, опять колея 70, но в этот раз уже без тормозных этих дисков. Пришлось пересчитывать все заново, чуть другие размеры, но тем не менее колья от этого не меняется, и чулок не меняется по размерам. Сейчас еще один флянец круглый вырежу, прихвачу сюда, и там уже буду смотреть. Как-то так. Шлицы также нарезаны. Все как всегда. Ну что, с праздником всех. В общем, продолжаю делать мост передний ведущий. Вот, сделал уже пчелок, обварил, все тут зашлифовал. Фалянсы поваривал, да, полвося укоротил на колею 70. В принципе, чулок у меня остался по тем размерам. Единственное, изменился размер полуосей. Флянцы чуть дальше будут стоять. Ну и здесь тоже чуть-чуть. Рычаги уйдут дальше. Чуть-чуть. Вот -чуть. ну, такие вот дела. Все работает. Все крутится, вертится. Здесь индикатор. Не стал его приваривать. Сделал его таким прикручивающимся. Вот. Проверял зазоры. Не по наружной стороне. Вот со стороны шайбы. Здесь она такую островатый край и очень видно шлицы хорошо, Будем бумажку подложил чтобы белый фон был ну, может быть там какая-то там соточка, биения. в общем она не критична главное что нету вот такого заме заметного овала да? полностью взаимозаменяемые они абсолютно одинаковые сейчас если даже их поменять местами индикатор не, не снимая Будет идеально. Я уже и так, и так проверял во всех плоскостях. Вот. Поехал. Купил себе проволоки уже 2000 рублей. Самую дешманскую нашел. А так, и дороже. А, и, штан, и штангель себе купил. Вот, такой. вот такого плана штанги. У меня есть вот цифровой, да, старый где-то тут убитый, вот он вообще тут затертый и цифр не видно но его так оставил на заточил на чертилку <соцентричь> чертить, пускай будет и проверил кстати этот электронный по сравнению с вот этим одинаковые показания показывают, сначала промерял тут гайки брал промерял здесь смотрел цифры, а потом тупо туда, и они, блин, до, десят, до сотой совпадали, Я говорю, до 10. здесь оно сотками показывает, вот, шкала, до сотой, точно показывает, для меня к нему что-то доверия не было, а он, оказывается, довольно-таки неплохой штангель, вот такие вот дела, а проволоку взял, ну, мало ли, сейчас она закончится, а магазины все закрыты, Сейчас будем варивать рычаг нижний. А там посмотрим, как пойдет. В общем, прихватил рычаги. Ну, хотел уже было обваривать косынки, вставлять. Вот такой шаблончик сделал. Но решил все-таки промерить. Вырезал вот такие вот косыночки. будут вставляться. Тут пропилы сделал болгаркой так чтоб вот здесь в прошлый раз я вот здесь выделывался такую загоулину делал в этот раз все по простому ровненько четко ножницами вырезается все это потом из металла остановись вот так вот с четырех тут два и там два шаблончик он индивидуальный может быть по-разному ну, сохраню на всякий случай в прошлый раз не сохранял делать его там ровно одну минуту ножницы и все капец так в общем решил все-таки проверить не ошибся ли я на центр колея 70 это без тормозных дисков все правильно расчет произведен верно отлично сейчас его переверну с той стороны прикину что получается Саня Лукинский молодец, сейчас Кран сделает себе еще раз облегчить задачу. Мне надо вытягать, но... верхних рычагов колеса разъезжаются. так Но, тем не менее, если их поставить правильно, вот так, сюда. Здесь я зазорчики оставлял чуть-чуть, на развал, на шлицах. Все, 70 есть, здесь есть. Можно обваривать. Никаких проблем с этим нет как-то так так обварил мужики косинки точнее поваривал вот так все это дело выглядит отлично отлично получилось шовчики вообще замечательно шлифовать не буду ничего мясо пускай остается как я люблю говорить лишним не будет все, пускай остывает как раз, как раз пойду пообедаю сливная пробка не задействована точнее не зацеплена все стоит четко <с Beer oxygen> вот мужики делаю э, шайбы вот сюда 3 миллиметра толщина и коронкой на 35 и отлично пробурил сейчас покажу вот на штатив поставлю вот еще одну буду бурить ну, маслица, конечно, чуть подкапываю. На сухую могут сгореть запросто. По-моему, на 18 я уже подпалил зубы. Поэтому теперь добавляю маслица. Ну, бывает, бывает. Вот такие дела. Вот Серега Бородин, да, по-моему фамилия, он использовал шайбы вот эти, ставил, делал их квадратными через вот эти маленькие, для направляющих отверстия я прикручивал также можно прижимать но эти вещи могут еще пригодиться поэтому мне проще сделать вот с меньшим диаметром как раз полуось вот здесь вот так она будет справиться. вот примерно минимальный зазор подшипник будет закрытый по крайней мере большая его часть вот как-то так сейчас бурану В принципе, если получится у меня же, как всегда на камеру начинает получаться лучше всего бы вроде целый не сломал да без станка конечно чуть неудобно но тем не менее на 35 запросто можно засверлить так ну шайбы сделал понятно короче прокладки такие у меня из паранита вот сюда подшипник же он выступает немного вот паранит у меня по толщине и он как раз практически, но ну, чуть-чуть больше. Вот, Чтобы дистанция, чтобы шай, шайбу не крутила. Здесь под восьмерку просвелено, а здесь, по-моему, я не помню, двенадцатые что ли. По-моему, Это здесь. Там десятка идет с той стороны. Они внутри чуть шире. Но, тем не менее, этого достаточно, тут держать крышку, тут больш... нагрузки вообще на нее никакой. Таилки-палки становись. Вот, одну я уже прикрутил, зазора, вот там до подшипника она не достает, даже если притянуть подшипник, он, вот это кольцо, до крышки никак не достает. Ее можно на герметик будет посадить, но это пускай человек сам садит, а нет, он можно и так прикрутить. Это чисто, чтобы подшипник не вывалился. Вырезал. Внутрянку вырезал. Обычная коротка для гипсокартона. Здесь подшипник, по-моему, 72 померил. А у меня она идет вот на 74. Поставил. Остальные поснимал. И все. Отлично. Вырезает. А, это снаружи. чертил. По флянцу и ножницами по металлу вырезал, да и все. Вот так вот это получается. Все, осталось теперь только прикрутить. И можно даже флянцы уже и не снимать, а работать с полуосями. Вот. Как-то так. Не, ну как не снимать? Все равно снимать придется, потому что варить рычаги. Но тем не менее, в дальнейшем вовсе будут вставляться сниматься уже так как то так все сейчас прикручиваю ставлю редуктор сальников там нет потому что все равно приваривать варить я их повыбивал где-то тут валяются старые все работаю со старыми сальниками этими если надо поставить я их забиваю надо снять я их выбиваю вот Пока все дело здесь не заварится, не приварится, потому что это все будет еще греться сто тысяч раз. Вот такие вот дела. Как-то так. В общем, вырезал вот такой шаблончик. И вырезал абсолютно 4 одинаковых уха. Вот таких сейчас надо будет разметить. Может даже между собой что, прихватить сваркой, не знаю, в трех местах и разом просверлить. Чтобы все, как говорится, стало на свои места. Вот как-то так. Как-то так. Ну все. Размечаю. Так, мужики, прихватил верхние рычаги, точнее крепление, и поставил луазовскую резину на девятошных дисках, или восьмерочных, да, с переднеприводной машины. Вот, и смотрите, что получается. По центрам, здесь на центре, и здесь на центре 68 сантиметров. Также точно и с той стороны. Я его только только-только перевернул. 68 сантиметров. Сейчас поставлю резину, точнее, диски, штампы Жигулевские, именно именно Жигулевские. И резина там не имеет значения. Тут имеет значение сами диски. Вылет. У всех дисков вылет разный. Вот такие вот дела. То есть с вот такими окнами. Они, у них вылет диска. Больше, да? Посадка глубже Поэтому и получилось так, что 68 Сейчас поставлю колеса шестерочные Так Поставил шестерочный диски Ну, то есть штампы уже с круглыми отверстиями Также на центр И выходит здесь колья ровно 70 сантиметров Вот она разница, казалось бы, да? Вроде все одинаково, но на самом деле здесь один выглядит, там другой, на третьих дисках третий. Вот, и так далее, тому подобное. Поэтому всегда нужно считать на те диски, которые будут устанавливаться именно на мост. Вот такие вот дела. Так, Перевернул мост вверх ногами, колеса поставил более-менее ровно. Ну, здесь понятно, смысла нет мерить, только вот напротив рычагов. Также на центр, также проверяем колея 70. Все, закуса нет. Все это проверим под всеми, во всех положениях. Ну, конечно, крутится туго, как и поворачивается все новое. Шаровые, гранаты сухие, шаровые тугие. Вот, как-то так. Ну, впрочем, кто делал, тот знает. Вот так вот, все получается. Смазывать я их не буду. А тут пишут, ты забыл пыльники поставить, ты забыл э, кольца поставить фиксирующие, да, которые в гранату заходят. Мужики, я их не ставлю, я их отправляю заказчику. Заказ, заказчик сам набьет смазки, потому что запрещено транспортной компании пересылать горючь смазочные материалы. А я не враг сам себе, чтобы ко мне претензий никаких не было. Вот. Также не ставлю кольца, чтобы легко можно было снять гранату. Человек снимет, набьет смазки, поставит кольцо, поставит пыльник, оденет, все. На этом процедура все, закончена вся. Мозг будет без редуктора. Человек говорит, мне лишний вес не надо, редуктор мне не нужен. Я говорит, поставлю свой, какой какой посчитаю нужным. Вопросов нет. Мое дело маленькое. Сделать мост на колею 70 сантиметров. Очередной ПВМ на колею 70 сантиметров сделан.